Всем доброй ночи. Сегодня хочу рассказать о том, как прошить смартфон Nobi X800. А, собственно, вот он. Что случилось у меня? Получилось так, что телефон упал. Пользовалась им моя бабушка. И после включения после включения получилось так что вводим старый аккаунт google и телефон его не воспринимает то есть пишет введите ранее введенный аккаунт естественно пришлось найти прошивку саму прошивку я скину вам в описании пришлось скачать драйвер для данного телефона пока драйвер не скачал Соответственно, телефон у меня не прошивался. Давайте я вам покажу сначала, откуда я скачал первый сайт, первая ссылка. Отсюда я скачал саму прошивку. Вот название прошивки видим. Далее, внизу, по первой ссылке, скачаны драйвера у меня не скачались. Сама программа, да, скачалась. И сама прошивка. Далее, прошивку я качал с гугла И драйвера я качал вот с этого сайта Вот сам zip-архив И вот сам файл драйверов Далее, последовательность действий Сейчас, минутку, сделаем немножко Естественно, последовательность действий, первое, что мы делаем? Вот папочка моя. Первое мы устанавливаем драйвера. Ищем файл с вашей с вашей разрядностью. У меня это 64 бита. Но вот, драйвера установились. После этого есть такое приложение, вот оно называется Update Tools, версия 23, последняя, ссылку я вам скину, ищем файл, единственное я отключил антивирусник, так как антивирусник удаляет этот файл, Считаю его вирусным, щелкаем, пишем запустить, щелкаем, И открывается сама программа, что здесь нам нужно, первое надо зайти в настройки, Выбрать исполняемый файл ПАК, соответственно он у меня находится на диске T, вот моя папочка, открываем файл с прошивкой и видим этот файл ПАК, примерно он весит 1 гигабайт 747 мегабайт, открываем, ну и соответственно внизу мы видим результат загрузки. Пока видео загружается, мы можем перезапустить телефон. Точнее, выключить его. Выключаем. Выключаем наш телефон. Минутку. Съемку увиду на Lumia 1520. Ну, поэтому немножко, да, света есть. Не обессудьте. Просто еще от лампы бликует. Естественно, выключаем. Телефон. Соответственно, в данный момент я его прошивать не буду, потому что не хочется заново все настраивать, но последовательность вам объясню. То есть выключаем телефон, далее открываем заднюю крышку, вот здесь сбоку. Крышку открыли, снимаем аккумулятор, ставили аккумулятор. Далее кладем телефон, готовим его к подключению USB. Вообще рекомендуется... Ну, соответственно, у меня было, что у меня сначала прошивка не пошла. Разъем у нас, смотрите, используется usb mini. У меня было, что прошивка не пошла. Я поменял USB-порт. Ну, и потом все прошилось. Соответственно, телефон выключен, аккумулятор вытащили, подключили. После этого э, в программе Update Download мы нажимаем кнопку play точнее она называется start downloading соответственно загрузка начнется автоматически при определении нужного порта и подключенного устройства непосредственно Nobi x800 соответственно перед тем как подключать USB провод в данный девайс нам нужно зажать верхнюю гром... кнопку громкости то есть мы, получается, одной рукой нажимаем кнопку громкости сначала, потом только подключаем телефон. Допустим. Ну, не знаю, успею я, не успею. Давайте попробуем. Что-то сделать. началась прошивка и все телефон начал прошиваться я пока что отключил потому что